Слишком вообще надо было одному. А! <рроли> <с janelt> Сука! <с upgrade> Больше Тихо. так не делай. Это брать рядом. Тихо.